Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Мы снова с вами. Бизнес-завтрак с Романом Дусенко. Жизнь, бизнес, основанная на ценностях. И ведь жизнь-то она бывает не только вне работы. да? Вот с предпринимательством. Сегодня слышим об этом, что все должны стать предпринимателями и так далее. Но мы не забываем о том, что на самом деле мир-то делится на тех людей, которые работают по найму и на предпринимателей. Соответственно, и сегодня на самом деле численность людей, работающих в найме, гораздо выше, чем предпринимательская армии. Хотя я тоже сам все время говорю о предпринимательстве. Так вот, а что же такое жизнь в корпорации? И возможно ли жизнь вообще в корпорации? Сегодня у меня интереснейший гость Сергей Черненко. Привет! Привет! И тема, о которой мы будем говорить, это корпоративное хакерство. Хакерство это вообще какой-то взлом. Чего взламывать-то будем? Систему? Систему? А корпоративную? Смотри. Во-первых, большое спасибо, что позвал в гости, супер рад всех приветствовать и видеть, и на самом деле проблема наймитов, ну в хорошем смысле этого слова, да, то есть людей, которые работают на кого-то, она, на мой взгляд, очень актуальна, потому что их намного больше. Безусловно. Да, то есть предприниматели вот такой процент, а об этом кричат все, в то время как… Людей, которые работают в, в каком-то большом бизнесе, их намного больше, а им не помогает никто. Ну, мы говорим о том, что, наверное, владельцы этих компаний являются предпринимателями, но на каждого предпринимателя предпринимателя работает там X умноженное количество людей по найму, выполняющие его желания, задачи, работы. И, собственно говоря, благодаря этим людям-то предприниматель достигает своих целей. Абсолютно. Ну, то есть, у нас есть один или там несколько владельцев компании, а дальше десятки. Там тысячи или десятки тысяч людей, которые работают. Да. И э, на самом деле я всю жизнь проработал в крупных международных корпорациях. И это, ну, я не буду говорить, что это прям особенная какая-то история, но она, безусловно, другая. И ходит мнение о том, что людей в корпорациях зомбируют. Ну, я, я буду чуть-чуть преувеличивать, приукрашивать. Да, да. по, сути... по сути, мы говорим о том, что философия человека, работающего по найму, она ограничена рамками корпорации. И единственное, что он видит, это возможность своего либо горизонтального роста, либо карьерную вертикального. Но всегда над... вертикальный рост всегда очень сложен. Ну, условные возможности. Услов... Они То -то... Возможности есть, но они условные. Они где-то нарисованы. Да. Но, как бы поговорим об этих людях. И я почему использую слово зомбированный здесь, потому что есть ощущение, что, знаешь, вот как политики и процедуры, что в компаниях навязывают свое мнение, вот ты не можешь слова сказать туда, шаг влево, шаг вправо, расстрел. У тебя есть различные процедуры, которые, по которым ты должен следовать для того, чтобы, неважно, что ты делаешь. И получается, что, знаешь, как бы есть э, большая вот эта каста людей, особенно работающих в международных компаниях, которые живут в «Матрице». Uh -huh. матричную структуру, да, никто же ее не отменял. Живут в матрице, все там 24 часа, 7 дней в неделю проводят э, свое время на различных колах, митингах, зумах, э, ф, контрибутируют в различные, э, в эти, э, как они называются, таунхолы и прочая всякая ересь, которая нормальному человеку непонятно. И ну просто представь себе, да, когда там... Какой-то уважаемый человек вскакивает вечером из-за стола, потому что ему надо срочно заимпутить его contribution в какую-то CMS-систему для э, установления значит, хайпо-программы, э, но он не может этого сделать, потому что его request пендится в help Но это же ересь. Абсолютно. При этом я уверен, что человек, который работает в корпорации, понял каждое слово. Ну, в большей степени. Ну, плюс-минус, да. И да, я чуть-чуть преувеличиваю, но по сути мы вот в этом всем варимся, варимся, варимся, и это не доставляет никакого удовольствия. Да, хорошо, тебя там где-то продвинули, да, тебе там что-то такое получилось, да, тебя где-то чуть повысили, но по сути в основном масса людей которые работают в компаниях, они теряются в этом всем И у них нет ни свободного времени, ни понятных перспектив, ни, что самое главное, какого-то ну, пути развития, где бы они видели свет в конце туннеля. То есть ощущение, что это будет вечно. И шутка по поводу того, что мы работаем-работаем, чтобы получить повышение, чтобы работать еще больше. Верно. И это мы имеем, с одной стороны, вот эти вот люди, которых я только что описал. И при этом они работают в корпорации, которая как бы говорит о том, что предоставляет ровно противоположное. То есть, по сути же, сама ну, как бы квинтэссенция компании, их логика, их смысл в том, чтобы как можно более эффективно развивать и продвигать собственных людей. Во-первых, потому что им это дешевле. Во-вторых, потому что, имея лучших людей с рынка, они имеют возможность зарабатывать максимальный профит для э, шерхолдеров, владельцев, или назови их как угодно, и поэтому существуют десятки, сотни различных программ внутри корпорации, которые способствуют развитию людей. Uh -huh. И вот, с одной стороны, мы видим этих людей, которые как бы все загнанные, не очень понимают, что делать, и там зомбированы. С другой стороны, вроде бы как, должно быть все нормально, и возникает вопрос, а где нестыковка? а нестыковка в людях, которые должны, по идее, вот этому как бы помочь им соединиться. Ведь нас нигде не учат тому, как нужно работать. Работать или жить в Ну, работе? существовать. Существовать mm -hmm. внутри корпорации, oh, скажем да. так, да? Mm -hmm. То есть нет такого отдельного предмета, которому я бы, кстати, посвятил, там, не знаю, в институте, достаточное количество часов, где практики могли бы рассказывать об особенностях работы в корпорации. Mm -hmm. Не то, что, понимаешь, вот там ты выучился на маркетинг, пришел работать, тебе говорят, так, забудь 70% того, что знал, сейчас мы тебя научим. И там что-то в рамках профессии человек начинает учиться. Но профессия это здорово, но мы же понимаем, что крупная компания – это кроссфункциональная жизнь. Uh -huh. То есть ты должен понимать, что у тебя происходит в одном отделе, в другом, как это все взаимосвязано с тобой и так далее. И, по идее, этому должны нас обучать менеджеры, которые работают, ну, то есть те, кому мы подчиняемся, наше руководство. Адаптировать нас. Да. Но в большинстве случаев нашему руководству нет дела до этих мелочей, к ним пришли дополнительные какие-то руки, их загрузили работой, менеджеры скинули с себя всю эту как бы фигню, особенно если у них много подчиненных, и я вижу это сплошь и рядом, когда менеджеры заняты своими проблемами со своим руководством, а бедные значит, сотрудники вынуждены там пытаться как-то нащупать путь, куда двигаться. Uh -huh. Параллельно с этим у нас есть высшее руководство компании, но... Опять же, большинство случаев, которые я, этих людей, которых я вижу, это уверенные в себе люди, сидящие в выхолощенных э, кабинетах, с значит, столами-стенами, которые красивым корпоративным языком рассказывают вещи, которые вообще не резонируют ни с кем внутри компании. И я знаю, что ты глубоко интересуешься вопросами ценностей, я с удовольствием об этом поговорю, но я вижу полное несоответствие вот этой картинке наверху с тем, что происходит ре в реальности внутри компании. Okay, мне… И, извини, uh -huh. и третий, заключительный, самый важный момент – это люди, которые работают в HR. Uh -huh. То есть у нас есть непосредственное руководство, которое могло бы помочь тебе в этом всем разобраться, есть топ-менеджмент, который мог бы зажечь вот эту вот путеводную звезду, к которой можно было бы идти, и, наконец, HR, который – это единственный департамент в компании, где есть слово «human». Да, то есть человек. И казалось бы, вот же они, вот те самые проводники, которые должны помочь нам всем разобраться в системе, продвинуться и дальше в ней комфортно существовать. Но есть одна проблема. И проблема HR -а связана в том, что это единственная функция, которая взаимодействует с людьми, как, например, public relations, там, government relations, investor relations, там везде relations. В HR это resources. То есть это своего рода... Э, как это называется, человек, который там следит за всем, э, адми, не администратор, а завхоз. Это своего рода завх... человеческий завхоз, который присваивает э, эти номер... табельные номера, да, номера принтеру, шкафу, еще кому-то, они делают то же самое людям. И в этом основная проблема, я считаю, того, что оно не коннектится, оно У -у -у. все существует само по себе. И это грустно. И в итоге направление корп-хакерства – которая я создал и активно продвигаю, я как раз помогаю, я не ломаю систему, потому что система, работ... как бы система создана классной. Но большинство людей, я безусловно не говорю обо всех, но большинство людей, они вносят туда свои какие-то коррективы, свои мини-цели, и система идет не туда. Но она все равно есть система. И я знаю, как она работает. Она работает абсолютно одинаково во всех крупных компаниях. И я помогаю этим людям, Найти правильные крючочки, как зацепиться за это и воспользоваться этой системой, потому что она создана для них, а не для вот этих вот дополнительных барьеров, которые, к сожалению, существуют. Окей, okay, супер. Uh, такое интро. Я попытаюсь uh, суммировать, uh, возможно, для наших замечательных радиослушателей, чтобы о чем мы говорим. В целом, мы говорим о том, что большая часть людей работает в корпорации. И под словом «работают» мы, подразум... наверное, в этом смысле стоит разделить это два потока. Первое – это выполнение непосредственно своих функций. А второе – это жизнь в корпорации. То есть, да, безусловно, тв выполнение твоих функций зарегламентировано. Ты должен то, то, то, то и то, и на тебя накладывают как можно больше работы. Но вот именно само функционирование в корпорации, твоя жизнь, общение, выстраивание коммуникаций, твой карьерный или, там не знаю, там профессиональный рост, как ты правильно говоришь, зависит от трех людей, от трех групп людей. Первый – это непосредственно руководитель. И он в целом-то, по идее, должен быть заинтересован в этом. Но если в большинстве, опять же, допущение, что а, большинство руководителей, они не очень-то хотят брать более умных, более интересных, они как бы побоятся, потому что их могут тоже сместить этими законами. Второй вопрос, то есть, по идее, hr должны быть заинтересованы в том, чтобы человек, пришедший в корпорацию, как можно быстрее раскрыл все свои потенциалы. Но, как ты правильно говоришь, у них очень много статистической работы, и работы, связанные с тем, что нужно просто э, обучить своих, чтобы не брать дорогих с рынка, нужно сделать э, закрытие текущей задачи. И топ-менеджеры, которые декларируют очень важные и главные ценности, которые, по идее, чары и непосредственно руководители должны воплощать, но у них на это времени хватает. И в результате человек, пришедший в корпорацию, он не понимает, по каким, какие правила дорожного движения могли бы привести его в то самое прекрасное лоснящееся кресло, для того, чтобы он со временем мог декларировать эти ценности. Очень спасибо большое, ты все суммировал просто идеально. Несколько моментов я давай, добавлю тогда. да? Ты сказал по поводу того, что люди боятся нанимать людей, которые более, как бы более профессиональны, чем они сами, и это огромная проблема. Есть в английском такая поговорка, что ли, я не знаю, A's hire A's, while B's hire C's. То есть переводя на русский язык, то есть от, ну, отличники или вот люди, которые уверены в себе, класса они, а. да, люди класса А нанимают таких же людей класса А, потому что они их не боятся. Угу. Но как только ты человек класса Б, ну вот условно, вот четверка когда ты понимаешь, что вот, а если вот заметишь, что вот, я не идеален и так далее, им гораздо выгоднее взять людей класса к, С, класса C, которые никогда не составят этому человеку конкуренцию. И в итоге команды, которые сформированы по первому пути, они суперкрутые, они могут ну разрывать корпоративные шаблоны и вообще создавать невероятные проекты в то время как вторая часть она просто функционирует но парадокс всей этой штуки заключается в том, что и в первом, и в другом случае корпорация продолжает двигаться вперед. Это, безусловно, как караван идет, собаки да. лают. Вопрос другой, значит, э, сфокусировавшись, мы постараемся поговорить, и ты нам расскажешь о том, как вот именно, мы не про профессиональную часть, не про hard skills, а именно про soft skills человека, попавшего в корпорацию, как ему осмотреться. Понять, какие здесь законы существуют, и как можно использовать эти законы, как можно быстрее выйти на более высокий уровень, воспользуясь всеми благами корпорации. Безусловно. И это во многом зависит от того, с какого этапа мы начинаем. То есть, если мы приходим, вот как бы, на самую стартовую позицию, например, да, это одна история. Если мы приходим на. То есть у нас за спиной уже там 5-7 лет опыта, если мы приходим на какую-то менеджерскую позицию, это другое. И то же самое, если мы приходим на какую-то условно-директорскую позицию. Во всех трех случаях это могут быть абсолютно разные вещи, но моя целевая аудитория, по крайней мере, как я для себя ее рисую, это те люди, которые либо думают о том, что вот куда идти, в корпорацию или в стартап. И мне есть что на эту тему сказать. Второй пласт людей — это те, которые уже какое-то время проработали в корпорации и немножечко запутались. Угу, выиграли, вот, выиграли. Да, вот как раз, ну, понимаешь, кто-то выиграл, кто-то не очень понимает, что дальше. Самая большая проблема, что некому задать вопрос, и мы это уже обсудили, угу. потому что все те люди, кто должен был бы помочь, они где-то там, где-то там. А мне нужно, чтобы кто-то был здесь, чтобы я мог прийти и сказать, «Слушайте, вот я не очень понимаю, вот у меня вот это, вот это, а вот здесь случилось вот это. А как мне себя вести?» И это мы, к сожалению, все выясняем эмпирическим путем, и зачастую это не всегда удобно. И очень многие люди быстро адаптируются и понимают, что если я буду молчать, если я буду совсем соглашаться, если я не буду никуда соваться, инициатива наказуемая вот это все, как бы будет ок. И это тоже особенность большой компании. Ты плывешь где-то там, тебя никто не замечает, ну ты что плывешь, плывешь, потом говорит, о, а вот давай мы туда что-то сделаем, а туда передвинем, а вот вроде как у нас человек есть. И мы видим примеры даже тех подобных карьер, которые даже куда-то развиваются. Но оно, это как, знаешь, вот я даже не знаю, с чем это сравнить, как пустая комната в заброшенном доме. То есть, ты, в принципе, она пригодна для жилья, и даже, может быть, ты можешь там прожить жизнь, но прожить яркую жизнь там невозможно. И дальше есть третья категория людей, то есть, ну, вот мы говорим, вот, те начинающие, те, кто запутался, и люди, которые э, делают вот эту вот ступень вверх. Например, я был специалистом, стал менеджером, начал управлять людьми. Меня кто-то научил там Нет. Единственное, что я умею, и почему, скорее всего, меня повысили, потому что я был хорош в своей работе. Я профессионал. Да, то есть меня отрывают от того, что я хорошо делаю, и ставят туда, что я делаю плохо или не умею. И хуже всего, что в большинстве случаев нет никого, кто мог бы мне помочь. Угу. И поэтому, это, по сути, ну, можно там две основные ступени. Специалист-менеджер, менеджер-директор. То есть специалист ты занимаешься работой, менеджер ты занимаешься людьми, которые занимаются работой, э, директор за который занимается людьми, которые занимаются людьми, которые занимаются своей работой. Ну то есть это разные уровни менеджмента. И везде, неважно куда ты попадаешь, это всегда, но ну, не только набор, набор э, ну, вот этих hard skills каких-то, они тоже есть. Но там все больше и больше становится вот этот вот soft skills и умение воспринимать, анализировать, слушать, видеть э, вот эту информацию. У меня была потрясающая история, когда работал в Филипп Морисе, у нас все директора сидели на одном этаже. То есть был директорский этаж, были все остальные, что тоже очень показательно. Это потом поменялось, а потом поменялось обратно, но ты понимаешь, то есть ты заходишь на шестой этаж и уже внутри какой-то холодок. Хотя они все дружелюбные вроде бы, все как бы, но ну, тебе уже некомфортно. Вот классный пример того, как все это различается. На уровне там эмоционально. Абсолютно, абсолютно. Я, значит, захожу в кабинет к одному из директоров, мы с ним нормально общались. Я говорю, там, привет, как дела, та Чем занят? Ну, так у нас такой. Casual conversation, общаемся. Он мне говорит, слушай. Я говорю, кого ты слушаешь? А я, как молодой специалист, еще пока не особо понимаю, он говорит, я слушаю стены. Я так внимательно на него смотрю, думаю, как бы у него все окей, как бы может ему врача вызвать, какие стены он слушает. Он говорит, слева от меня, справа от меня сидит финансовый директор, а, а слева генеральный. И говорит, надо очень тонко слышать, что происходит, какие веяния, что там. То есть, ну, как бы политика, uh -huh. корпоративная политика. Тогда меня это удивило, спустя там 10-12 лет, я недаром это сейчас я помню, потому что я вспомнил это, думаю, ах, вот, что ты слушал. Теперь становится понятным. И поэтому единого ответа на вопрос, что нужно человеку для того, чтобы вот эти разные, разные переходы сделать, единого ответа нет. Позвольте снова спросить. Конечно, да. Как мне кажется, речь идет о следующем: человеку, во-первых, нужно как-то проснуться внутри корпорации. То есть Корп-хакерство это не массовое течение, это для тех, кто действительно что-то хочет, или он понимает, что, знаешь, это как он уже проснулся, или он вот-вот проснется. Но для того, чтобы проснуться, человеку нужно осознать свое место в этом мире, да, и сказать, что я этим как бы недоволен, и я хочу нечто другое. Здесь возникает «Хочу» и представление о некой своей цели. Так вот, какая может быть цель у человека в корпорации, для того, чтобы потом, разобравшись с правилами, эту цель, опираясь на эти крючочки, используя корпорацию, достигнуть? Ну, да, спасибо большое. Очень... Самое важное, что это, вот в том, что ты сейчас сказал, это то, что направление корпхакерства, оно э, даже не то, чтобы доступно, оно нацелено на тех людей, кто недоволен чем-то, как сейчас это происходит. Причем зачастую многим даже тяжело это сформулировать. Абсолютно. Ну, есть, вот как бы оно что-то не так, я прихожу на работу, и мне нехорошо. Ну то есть я хочу побыстрее закончить, а я вынужден там проводить часы, я от, откладываю встречи там с семьей, с друзьями, забросил все свои хобби, которые у меня были вне этого, я там я проходил через это. У меня был момент, когда я клянусь, я ходил в телефон с душем, ой, в душ с телефоном, потому что я боялся, что я пропущу звонок от руководителя. Но это же бред. То есть я довел себя до такого состояния, что я реально потом три недели болел. И пытался прийти в себя, и пока я не нашел ментора, с которым мы начали прорабатывать эту историю. Кстати, тоже интересная тема. И вот за полгода мне удалось это переломить, поменять, по-другому начать относиться ко многим вещам, которые происходят внутри компании. И у меня, как знаешь, произошло такое, я как будто проснулся, открыл. Сергей. То есть, первое, вот момент, первый критерий. Если человек, работающий в корпорации сейчас, начинает чувствовать там раз, два, три, четыре, пять, это сигнал почему. Вот давай прямо зафиксим, что. Давай. Что является триггером к тому, что надо начать думать о корп-хакерстве? Как только складывается ощущение, что что-то идет не что так. Что-то не так. Что -то не так. Угу. И ну, я предполагаю, что каждый человек хочет, ну в большинстве, опять, большинство людей хотят куда-то двигаться. Развиваться, расти ты не можешь на протяжении всей сети. Будем своей... говорить, что определенная часть, которые и могут, им захотят воспользоваться вот этим знанием корп хакерства они проснутся. Да. Не все, нам их да. да. все не надо. Да. Наверное, думаю, что процентов 10 от всех людей, которые, наверное, работают по найму, и вдруг поймут, что им надо нечто больше. Вот что-то не так, хочу нечто больше, но не знаю как. Именно. Uh -huh. И поэтому здесь стоит вопрос, что надо попробовать ответить себе, как бы, что, чего конкретно ты хочешь. То uh -huh. есть, то самое целеполагание. Ты говоришь, я хочу через там, 10 лет стать большим начальником с зарплатой, там, такой -то". Это куда? Надо идти к своим непосредственным руководителям, идти в и чарду, вот для, начала, для начала это надо осознать. Ну, для начала, вот ты не можешь просто проснуться и такой, я хочу быть директором. Ну, возможно, ты просыпаешься утром, и жена тебе говорит, ну вот, у нас опять денег нет, когда ты уже станешь опять? большим руководителем. Будет ли это мотивацией? Не знаю, ну, для каждого свое. Для кого-то, наверное, да, для кого-то, наверное, нет, для кого-то это, может быть, будет мотивацией развестись, я не знаю. Надо сформулировать цель. Потому что, например, я в начале своего пути думаю, о, генеральный директор, это круто. А потом... Когда я больше и больше на эту тему начал думать, я понял, что я не хочу быть генеральным как директором. Как понять, что ты цель создал? Вот все, что ты все что-то подумал, вот что она у тебя появилась? И нужно ли добиваться идеальной какой-то цели? Она постоянно меня... Ну, то есть это путь, да, как самурай, как у них нет цели, у них есть путь. Ты обозначаешь нек некий вектор, ну, что я советую... То есть не... если ты говоришь, я хочу стать маркетинг-директором компании, а в такой-то конкретный срок это слишком узко. Но ты примерно понимаешь вектор, то есть, надо задать себе несколько вопросов, сказать, что я хочу делать? Uh -huh. Вот что мне нравится в том, что я делаю сейчас, что мне не нравится, что мне хотелось бы делать? Что мне хотелось бы получать в качестве вознаграждения? Uh -huh. То есть, мы можем говорить там про деньги, про какие-то дополнительные бонусы, может быть, кто-то хочет уехать работать за границу, может быть, кто-то хочет э, реализовать свое какое-то направление и не очень понимает, как это сделать, а это можно сделать внутри uh -huh. корпорации. Э, кто-то просто хочет много денег, кто-то хочет э, иметь больший извини за англицизм, импакт, да, влияние, влияние, да. влияние на, на мир, популярность, может быть там, попу да. все что угодно, но это надо сформулировать для себя, я вот вчера встречался с моим другом, он говорит, ты знаешь, я говорит, не хочу быть вторым, первым лицом, мне, говорит, комфортно быть вторым. Слушай, интересная позиция вообще. И, я, и он говорит, наверное, это проблема, я говорю, нет, это не проблема, ты, это наоборот, ну то есть это твоя сильная сторона, угу. потому что в то время, когда там десятки людей бегут и говорят, я хочу быть номером один, а, а он будет лучшим номером два. И это классно, почему нет? Okay. И это нормально. И вот этот человек должен сформулировать для себя, внутри uh -huh. корпорации, чего я хочу достичь. Итак, снова маленький. Цель, да. Да. Uh, в какой-то момент я прихожу на работу и понимаю, что что-то не так. Я... Хочу больше, я должен это чувствовать, но пока не знаю как. И это тот самый момент, чтобы задать себе правильные вопросы, что я хочу делать, что я не хочу, как, куда бы я хотел прийти, и как бы я хотел себя ощущать в жизни и в корпорации. И как раз это и есть формирование цели. Да. Все, цель мы сделали, что дальше? Шаг 2. Шаг 2. Для того, чтобы достичь этой цели, нужно спланировать какие-то шаги. Uh -huh. То, есть, То есть, ну, план, экшн-план. Да, это более-менее стандартная там, карьера, планирование карьеры. А вот можно я задам себе вопрос? Очень важный, как мне кажется, момент, ведь в этот момент могут проснуться несколько да, людей, и они все захотят вдруг встать, там спланировать свою карьеру. А может ли помочь человеку некое формирование Своего собственного... Знаешь, это как в маркетинге, да? То есть осознание своего позиционирования и попытка продвижения своего бренда внутри корпорации. Конечно, это отдельное направление, мы сейчас к этому придем. А, окей. Ну, то есть, смотри, мы обозначили цель, угу. дальше мы, нам нужно для начала самим, опять же, прикинуть шаги. Сказать, я хочу стать маркетинг-директором через 10 лет, ну, неважно, угу. где-то. Окей, я сейчас специалист... В области логистики, да, как бы, что мне нужно сделать да, примерно, опять же, для того, чтобы туда продвинуться. Есть некая условная там, матрица того, сколько лет тебе нужно находиться на, на, на разных уровнях позиций, я об этом рассказываю много в, своем, в своих блогах, э, в соцсетях. Предположим, тебе нужно несколько лет провести на позиции там, специалиста для того, чтобы обрести знания, потом тебе по-хорошему нужно продвинуться на позицию менеджера, э, в какое-то время там, поуправлять, разобраться в том, как это происходит, и уже потом можно двигаться на позицию директора. Примерно, когда есть вот эта вот э, линия времени, ты понимаешь, ага, значит, я оставшиеся там два года потрачу здесь вот на это, потом перейду туда, туда, туда. И здесь вот ты можешь это делать, как внутри компании, да ты в нее. <polishing> м -м -м -м -м. То есть, получается, м -м -м -м. знаешь, я вот то, что ты сказал, я перевел в, свое, в своем извращенном сознании. Я бы взял и посмотрел э -э вакансию директора по маркетингу. И там в виде требований я бы взял и просто, по сути, это были бы для меня целевые ориентиры. И как ты правильно говоришь, тогда, получается, я должен был либо внутри компании развиваться, и и либо тогда... О, слушай, очень круто. То есть, получается, тебе ты, по сути, набросал дорожную карту. Да? И удивительно, что для этого не обязательно увольняться. Это можно сделать же в своей собственной... Абсолютно. Угу. Итак, номер два это дорожная карта движения. Номер два это дорожная что карта это движения. Номер три. Номер три ты понимаешь, какие конкретно ресурсы тебе нужны для того, чтобы как бы эти шаги реализовать. Что я имею в виду под ресурсами? Ну, то есть, ты, например, ты обозначил, что тебе там хочется куда-то продвигаться, развиваться, например, в другой департамент. Угу. Как это сделать? Ну, для начала, ты должен узнать кого-то в другом департаменте хотя а понять. это же нетворкинг такой получается. Да, да. Мы начинаем потихонечку затрагивать вот эти все основные вещи, которым uh -huh. я учу, все мои тренинги, они так или иначе связаны в единое вот это кольцо э, смеси soft skills и там различных других навыков, которые как раз вот это все охватывают. Ты очень правильно говоришь, да. Чтобы я хочу, я, я, я логист, хочу стать маркет, маркетологом, мне нужно понять, что там происходит. Поэтому я что должен? Я должен пойти как минимум познакомиться с этими людьми. Это раз. Два. Я должен понимать, как у нас работают алгоритмы продвижения внутри компании. Соответственно, мне нужно там, познакомиться с кем-то в HR, желательно с ними подружиться. Понять, где есть различные э, информация о новых вакансиях. Как вообще это происходит, как работает процесс. Потом тебе по-хорошему надо поговорить со своим руководителем да, в логистике которому сказать, слушай, я очень люблю все, что я делаю, мне все нравится, но я хочу развиваться вот туда. Какие бы, может быть, у нас есть смежные проекты с теми, с теми да чтобы я потихонечку начал это осваивать и так далее, и так далее, и так далее. И вот ты уже отметил для себя людей внутри компании, которые тебе интересны. Далее ты, например, можешь идти и шире, не только внутри компании, а в вовне. Вот ты уже начал какое-то движение и говоришь, так, а что у нас, какие конференции у нас происходят? И сообщество. Да, и это мы как раз вот сейчас потихонечку переходим к собственному бренду. То есть я уже там чего-то достиг, я уже на правильном пути, уже несколько лет в этом проработал, у меня есть какая-то экспертиза. Я этим могу делиться как внутри компании, так и вовне. И это тоже мало кто делает. И по моему собственному опыту я многократно подходил к коллегам, говорю, ребята, вот у нас есть возможность выступить на конференции, давайте. Они говорят, ой, но это нам надо согласовывать месседж, это нам надо... Ты находишь то сообщество, которое может оказаться тебе актуальным, профессиональным. Идешь сначала послушать. Видишь людей, читаешь про них, смотришь. Слава богу, интернет сейчас нам дает возможности колоссальные. Узнаешь об этих людях больше. Приходишь на следующую конференцию, увидел, познакомился, пообщался, подошел к организаторам, сказал, слушай, а вот, вот все выступают, а я бы тоже хотел. Бесплатно. И бесплатно, потому что корпорация дает нам бренд. И это очень важный о момент, да, это, это своего рода мега-бонус, о котором не все задумываются. Потому что если просто, знаешь, Сережа из компании просто Сережа, как бы ну, Или Сережа из Филип Морриса. Сережа из Филип Морриса это совсем другое. А Сережа вице-президент Филипп Моррис, это третье, да. И поэтому любой организатор захочет у себя в списке иметь там, не знаю, Моррис, Бакарди, Кока-Кола, Проктор Гэмбл и десятки сотни других крупных компаний. бренд играет на нас. И наша задача пока под шапкой вот этого общего бренда начать растить свой собственный. Mm -hmm. То есть мы как будто, знаешь, летим вот на этой, на ракетоносителе, мы такая как бы маленькая еще пока ракета, и вот он нас несет, несет, несет, и потом мы уже можем отделиться уже вверху, когда нас будут звать, вне зависимости от, от того, где, -то где мы работаешь. работаем. Да. Mm -hmm. И это построение собственного бренда, это визибилити, Uh, я долго думал, как перевести термин «visibility», я назвал это «заметность». Mm. То есть, это нужно делать как внутри компании, так и вовне. Uh, я веду TikTok-канал на английском сейчас на, на русском не получается, а веду на английском, и очень много вопросов оттуда приходит э, на тему, когда как раз я говорю про… Ты видеоблик. на английском языке его? Да, да, да, на английском. Mm -hmm. И э, многие говорят, подождите, я, ты, ф, ф, один из месседжей, который я там значит, активно двигаю, я говорю, просто хорошо работать недостаточно. Вы должны быть своим собственным пиар-агентством. То есть любой проект, который вы продвигаете, вы должны его освещать. И мне там пишут, нет, что это значит, я вот делаю хорошо работу, это типа not my job, я не должен этого… Должен. Ты должен это делать. Если ты хочешь. Безусловно. Мы говорим только для тех людей, кто хочет. Вот мы, двигаться изначально, в цели. да, если ты уже там, то да. ты должен. Ты должен, потому что сотни проектов внутри корпорации, тысячи людей, руководство там занято. И как сделать так, чтобы они обратили внимание именно на тебя, чтобы они поняли, сколько за этим стоит. Дам тебе такой корпоративный, ...пусить. подсветить. Именно, да, хайлайт, да. подсветить фонариком. Вот именно твой проект, чтобы было понятно, что ты не просто сидел на работе и работу свое дело, что ты сделал гораздо больше. И для того, чтобы они поняли, чтобы все поняли, что ты должен об этом рассказывать, ты должен это показывать. Очень круто. Давай опять быстренько сумируем. Итак. После того, как я поставил цель, я понял, что мне делать, я начал, начинаю пытаться найти, что делать. Иду туда, куда хочу, иду к чарам, понимая, какая она система продвижения, что для этого нужно, как попасть в кадровый резерв, какие пройти анкеты, испытания, асессменты и все остальное. Разговаривать со своим коллегой и руководителем, спрашиваю, нет ли у нас чего-то там совместного. И я стараюсь как можно больше инкорпорироваться, интегрироваться ближе туда, при этом профессионально выполняя свою работу. Надо, мне кажется, сказать, что если ты будешь плохо выполнять свою работу, о никаком промоушене вообще, наверное, невозможно ведь речь. И, по сути, ты должен стать своим собственным пиар-агентством сам для себя. А для того, чтобы понять как работать пиар агентство наверное, нужно просто почитать что-то и понять, что, какие основные функции и продукты предлагает пиар-агентство и взять и сделать для себя так. Внутри корпорации, как я могу себя продвинуть? во вне корпорации, как я могу себя продвинуть? И тогда, получается, ты формируешь некий свой бренд. Опять же, лайфхаком является бренд компании, который пока тебя несет, ровно до того момента, пока уже ты сам не станешь брендом когда тебя начнут призывать уже вниз зависимости от того ты где работаешь я тебя приглашу э, также продвигать корп хакерство как и я у тебя очень хорошо получается все суммировать именно так дальше вот все это я сделал вот я уже практически как говорится вот вот уже на пороге и мне страшно как не бояться все таки принимать эти ответственные решения в рамках корп-хакерства? ну ты знаешь любые перемены нас пугают и наверное, можно ожидать что перемен не будет но наша страна, мне кажется, является идеальным примером того, что как бы, перемены всегда. И неважно что, то есть у тебя то одно, то другое, то третье, то четвертое, мы постоянно находимся вот в этом стрессе перемен. И в этом плане мы гораздо более адаптированы, чем, например, наши западные коллеги. Потому что для них э, такие кардинальные какие-то вещи, это прям вот логистический кризис которые сейчас, для них для всех это просто ужас, они понимают, что а для делать. Раз, а для нас это нормальное, это, это наши будни. Угу. И поэтому э, русскому человеку, как мне кажется, чуть-чуть попроще в этом плане, э, потому что ну, как бы мы, мы всю жизнь в этом живем. Угу. Но все равно, безусловно, страх есть. Э, у меня один из, наверное, таких самых... Э, самых неожиданных э, месседжей, ну мыслей, самых неожиданных мыслей, которые я озвучиваю, это о том, что неважно кем ты работаешь, неважно как долго, неважно как хорошо, неважно уровень твоей позиции, тебя в любой момент могут уволить, в любой. И мы видим примеры этого, знаешь, на уровне там, Стива Джобса, которого выгоняли из его же собственной э, компании, э, Тревиса Каланика, которого выгоняли из Убер, то есть они создавали эту компанию. А у нас, не знаю, пришел новый руководитель, кризис, ковид, э, там, закрытие компаний, все что угодно. Или там, даже не обязательно ошибаться, ты можешь быть лучшим, ты там двигался, двигался, двигался, потом тебе говорят, слушай, извини, у нас другие корпоративные ценности вдруг стали, потому что пришел другой начальник, ты, конечно, классный парень, но спасибо, всего хорошего. Я видел таких примеров, десятки, причем на уровне директоров, не говоря уже про э, более такие э, обычные, скажем так, позиции, которые сокращают, даже не зная, кто там находится. Говорят, так, чем один звезда, это нам нужен... Да, все не нужно. Мы говорит, этот продукт выводим с рынка, поэтому вот эти люди, которые работали, их больше нет. А ты, блин, ты молодец там. И как, как только мы осознаем в полной мере того, что вот эту, эту, эту реальность того, что нас могут в любой момент уволить, на самом деле это круто, это очень освобождает. Знаешь, как э, момента моря, да? Помним о смерти. Почему? Это не то, что мы постоянно не думаем, а мы понимаем, что мы все конечны. В корпорации то же самое. И мы, э, даже есть такая теория, что мы рано или поздно, в каждое наше повышение приближает нас к той точке некомпетентности, где нас, скорее всего, уволят. Поэтому, если мы вот этот менталитет на себя применяем и понимаем, что нас могут уволить в любой момент, то бояться глупо. И коль скоро это так, мы можем гораздо свободнее говорить свое мнение. Это не значит, что нужно хамить. Мы можем интегрироваться в то, что нам нравится. Мы можем говорить «нет» каким-то проектам, в том числе и нашему руководству. Опять же, если мы делаем это адекватно. Если ты не, не приходишь, и говоришь, что ты меня все надоело, типа вот, все. делать сами свою работу. Скорее всего, тебя уволят. Но если тебе там на, на, дают какой-то очередной проект, ты понимаешь, что ты уже перегружен, твоя команда перегружена. И как у нас обычно говорят, «А, ну ладно, да, ну вот, ну, сейчас мы там попробуем». И в итоге, вместо того, чтобы сделать четыре проекта хорошо, я сделаю 7 плохо, я могу сказать моему руководителю, сказать, «Все понятно, давайте мы тогда решим, какой из проектов мы делать не будем». Опа, неожиданный поворот. В смысле, да они все важны? Да, но мы не можем. Он у меня две руки, у нас 24 часа, ну и рабочий. В, опять же, можно сказать, что и ваш, ваш, ваш да. престиж в компании будет здесь, это дома более качественно про тем, теми неплохие. Вот сколько людей в твоем, ну, на твои, как бы, в твоем о, опыте, на, на твоей памяти так делали? Мало. Мало. Мало. А это нормально. В этом нет ничего страшного, как у Коль скоро у тебя есть, ну как бы тебя нормальные отношения с руководителем, ты все понимаешь, и говоришь, слушай, все здорово, да, я понимаю, важно, давайте определимся. Тогда мы вот это откладываем, или вот это, или мы как-то сделаем это по-другому, или, может быть, мы от чего-то откажемся. И когда ты начинаешь на эту тему свободно говорить, думать, то вдруг выясняется, сказать, а да, действительно, это мы пока, ну это, то, то. и вдруг у тебя высвобождается и время, и ресурсы, и ты занимаешься тем, что тебе нравится. Круто, круто. И поэтому, когда мы переходим на новую должность, на нов в новую компанию, в новую индустрию, там всегда будет что-то новое. То есть Это человек, нормально. проповедующий философию корп-хакерства, он априори свободен, он счастлив, и он делает то, что может, и мало того, он, наверное, еще и находит время просто жить. Work-life balance. Это еще один из столпов, на которые я всегда обращаю внимание, и многие мои коллеги всегда мне завидовали, потому что у меня было много свободного времени. И это не связано не с тем, что я не делал какую-то свою работу. Я, я нашел пути, как делать это намного эффективнее. Но что самое главное, я всегда старался правильно приорит, приоритизировать. Я очень рано научился делегировать, и это тоже навык, который мало кто использует в полной мере. Но все, что может быть делегировано, должно быть делегировано. И чем выше мы поднимаемся тем сильнее нужно смотреть, так сказать. Это я вот прям, может быть, даже я хочу это поделать, но я должен это делегировать, потому что мое время уже очень ценное. Делегируем. Да. Так вот, помнишь, я тебе говорил, что время эфира пролетает незаметно? Да. Осталось 5 минут. А, ужас. <смех> Смотри. Значит, work-life balance. Очень классно, что мы эту тему затронули, потому что что нам помогает быть вот это, спасибо за эти слова, быть свободным. Не то, что мы не делаем работу, но мы понимаем, а, что мы... Наша корпоративная жизнь может быть конечной и конечной в любой момент. Это нас освобождает, и таким образом мы можем правильно приоритизировать как внутри компании, так и вне ее. Мы учимся делегировать, то есть мы отдаем однотипные задачи куда-то еще, и есть, я об этом пишу в своих соцсетях активно, куда можно отдавать, чтобы это все эффективно работало. Мы освобождаем для себя время, чтобы делать какие-то большие, более важные, интересные, серьезные задачи, как внутри компании, так и вне. И дальше встает вопрос. Вот есть жизнь на работе, есть жизнь в ней. Они равноценны. И счастливый человек вовне будет счастливым внутри. Несчастливый человек вовне будет несчастливым внутри. И поэтому очень важно, чтобы люди не убивались. Это неэффективно. Да, он может быть сделать больше задач, но это не доставит никому удовольствия в такой среднесрочной, э, даже, даже в среднесрочной перспективе. График да. эффективности будет пара. Да, и поэтому я говорю, ребят, вот мы ведем... сейчас все ведут календарь это очень круто. Я говорю, планируйте время свое. Причем мы точно, мы, я за, за такой за флексибл рабочий день, что я могу вечером поработать, могу утром, а при этом днем в рабочее время могу прийти на эфир, например, okay. тебе, да? Uh, пять минут, и давай сделаем так, чтобы они стали наиболее яркими, потому что мы долго-долго рассказывали, а теперь самый главный месседж. Первое, я предлагаю это сделать тебе, и в нем выделить три основные группы, как я для себя вижу. Это люди, которые вот-вот проснутся и поймут, что им надо делать. И они хотят что-то большее. Второе, люди, которые попытались по воспользоваться элементами системы, но у них не получилось, они засомневались в себе. И третье, которые добились успеха. Вот давай корп-хакерство как итоговый инструмент получения этой свободы. Ну, во-первых, это осознание того, что это существует, для начала. Это очень важно. Ты понимаешь, что вот, вот на что нужно посмотреть, что поможет каждому из людей в этой группе добиться чего-то большего. Задать, это первое, задать себе вопрос, чего я хочу? Куда я иду и зачем и как это для меня выглядит и как только мы начнем осознанно, то есть осознанно подумаем об этом, потратим какое-то время на создание цели, вдруг может выясниться. Неважно на какой позиции. Неважно, абсолютно. То есть это точно так же релевантно для вице-президента сказать, окей, okay, я здесь достиг, все, а дальше что? Да, а дальше будешь ли ты консультировать, пойдешь ли ты в, не знаю, в политику, в стартап политику, или да. там в благотворительность, филантропию, неважно. Ты должен для себя определить, что тебе резонирует на любом этапе, и поэтому цели нужно пересматривать время от времени, это нормально. Дальше мы создали цель, мы, надо определить шаги. И на самом деле корпорация очень классно помогает вот это ежегодное все планирование, это все делать. Но мы делаем это для работы, она а делает для жизни, для себя, так, что я... Куда я иду и как я туда пойду? Поеду ли я на поезде, на самолете, пешком. По сути, тот же HR, который приходит к тебе с индивидуальным планом развития, ты можешь от него отмахнуться, можешь сказать, да опять что-то вам нужно, а потом понять, о, так это же для меня, я же... И вложить туда душу, и действительно реализовать свой план развития. Безусловно. Далее, мы находим, то есть мы понимаем те инструменты, которые нам могут в этом помочь. Нетворкинг, безусловно. Soft skills, безусловно, как умение говорить, коммуницировать, выстраивать отношения само собой, разумеется. А, в, как развивать в себе лидерство и вот какой-то внутренний вот этот стержень, да, да, конечно, то есть ты должен быть каким-то особенным человеком. А, заметность, визибилити, да, то есть ты должен как-то это подсветить. В смысле, что ходить должен с рыжими волосами, конечно. Ты должен делать так, чтобы они так говорили. Да, да, да. Причем желательно, чтобы не ты сам, а остальные. Да, вот это круто. И есть да, инструменты, да. я рассказываю, как это делать, чтобы это работало. Ну и в конце... Это work-life balance. Потому что, если ты потратил всю жизнь на работу, на кого-то, делая какие-то задачи, которые тебе неинтересно, нахрена? Просто для того, чтобы платить ипотеку и что-то там, еду какую-то покупать, это неинтересно. Это не та жизнь, которую мы хотим прожить. И поэтому, как только... Ты оторвался вот этой от бесконечной суеты, рутины, в которой мы все там что-то делаем, делаем, делаем, и задумался по вот этим как бы вопросам, сказать, куда я иду, как я туда пойду, какие навыки мне нужны, а как сделать так, чтобы я еще от этого кайфанул. Вот что позволит освободить себя внутри компании, не надо никуда уходить. Все, все что угодно, у меня миллион примеров, ты можешь реализовать внутри корпорации, потому что корпорация на это и заточена. Спасибо тебе большое. Удивительное состояние, когда ты понимаешь, что э, вот э, ты идешь в разрез, собственно говоря, с этим трендом, что сейчас все это предпринимается, предпринимательство, а человек работающий по найму начинает друг думать, может быть, я какой-то не такой, может мне тоже нужно быть предпринимателем. Так стань предпринимателем для самого себя внутри. Твой предприниматель это твой бренд, твое движение в корпорации, компания имени самого меня. Пойми, проснись. Пойми, что ничего страшного не произойдет, потому что у тебя есть всего два позиции. Либо ты работаешь, либо ты не работаешь. Тебя могут в любой момент уволить. И не побоясь вот этого, иди к своему счастью. Это и есть философия корпхакерства. Поэтому э, как раз в своем телеграм-канале во всех остальных соцсетях под брендом Корпхакер я об этом рассказываю. И более того, я даю абсолютно практичные, практические вещи, которые позволяют любому из этих проснувшихся э, людей чуть-чуть продвинуться ближе к своей идеальной жизни, и к своей цели. Спасибо тебе большое. С нами был Сергей Черненко, основатель Корп Хакерса. я вспоминаю себя и свой первый день в корпорации. Если бы мне тогда кто-то сказал, как можно это делать, я думаю, что жизнь могла сложиться по-другому. Пока, друзья, и был очень рад с вами. Роман Дусенко, бизнес-завтрак, основан на ценностях на компании «Радио Медиаметрик». До встречи.